Приветствую вас зрители и подписчики моего канала, с вами Веном. Мы продолжаем кампанию э, тиранов против всех остальных. И сегодня у нас шестой, шестая глава «Бегство Императора». «Бегство Императора» — флагман НЗД Александр на пути к Кайору. Капитан, нам удалось выследить Менгска и Рейнера. Они отправились на Айю. Родную планету Протасов. Судя по всему, они находятся на укрепленной Протасской базе рядом с работающими вратами искривления. Ничего не понимаю. С какой стадии Протасы защищают людей? Не знаю, Жерар. Но Протасы отнюдь не единственная проблема. Сканеры обнаружили множество стай зергов вокруг базы. Пока что они не проявляют активности, но в любой момент их может что-нибудь спровоцировать. Если зерги нападут, нам придется воевать на два фронта. Ясно. Что ж, придется рискнуть. Менгска нужно ликвидировать, он все еще представляет угрозу для нашей операции. Капитан, вам поручено атаковать командный центр мятежников, расположенный на базе протасов. Менгск и Рейнар должны быть именно там. Мы же... Укрепим воздушную оборону фрегатами класса Валькирия. Вице-адмирал Стуков и лейтенант Дюран прикроют ваши войска и позаботятся о том, чтобы никто не помешал вам выполнить задание. Отлично, сэр. Брифинг закончен. Ну давайте начнем. Посмотрим, что это за стая зергов такие и что это за вальки. Ох, нихрена тут войск. Валькирия готова. Что за черт? Нормально, так Валькирии нафигачили врага. Ага, Валькири нам передали. Давайте вперед в таком случае. Танки, снова сюда подключайтесь. Я просто испугался за свои танки. Чутка. О, отлично. Новая база. Валите давайте хэтчери. Зачем вы стреляете по шпилю, если это второстепенное здание для нас? Но надо главное уничтожить кетчери, чтобы как можно быстрее захватить данную базу. Так, ну что, наши войска успешно справились с этой угрозой. И теперь мы можем высаживать наши бараки. Да. Ну, Новухуел. Отлично. Давайте где-нибудь здесь высадим. Ну, это вообще без разницы, где высаживать. Это тоже без разницы. Куда лететь? Кто так, давайте-ка, сюда. Готов к работе. Ну, давайте Форекс? несколько этих сразу поставим. Что приказывает? Посадка Форекс? прервана. Посадка О. прервана. Здесь строй нельзя, что-то мешает. Высаживайтесь здесь. Так, а вы что не можете высадиться? Что-то не понял, высаживайся давай. Так, ты садись давай-ка вот в данную область, потому что, я так, так понимаю, нам надо еще и газов, конечно же, будет добывать кажете, помимо так, всего прочего да мо а? да, моё выгони вы этого ксм вы и ставь на этом месте что ты хочешь Готов к принял. Готов рада так, хорошо. хорошо что ты всегда рада помочь с давайте-ка бункер еще о, так, ага. А, ну КСМ, мы не можем... Да? КСМ дополнительно мы установить просто не имеем возможности. Работа Работа да что-то мешает, Что Работа Что мешает тебе? Опять КСМ, который вышел с работы. Координаты. Вас поняла. Вылетаем. Так. Работу разведы. Укажите. Работу выполнена. Прием штаб. Высаживать. Недостаточно Так, добывайте быстрее. Врата искривления на базе протосов активированы. Энергия, излучаемая минерал. вратами, спровоцировала атаку зеркала. Недостаточно минералов. готовы к лучшему. Недостаточно минералов. Вот дерьмо. Сэр, похоже, что это полное дерьмо. Черт, тебя кэ? подери! Блин, а этот ган... прием, М, штан, Этот прием, засранец кэ? застрял к тому же. Я сам готов, Радостью, так, ну пока что они нападают только на наших противников. Это нам в плюс. Я же прав. Я так. Надо отремонтировать Укажи этот украшу. чертов танк. Ты в свою Укажи. очередь атакую вот этого КСМ, который там злополучный. Пускай он поплатится за свою непредусмотрительность. Зачем он сам себя его закрыл там? Готов не, ну конечно, готовить. понятное дело, что я его закрыл, но Сейчас я не хотел его делать. Так, там я вижу протосов, но это пока как бы ерунда в принципе. Не меня ждать. Я тебя не заставил ждать, моя мила. Так, мне надо добывать дальше минералы. Нужно больше минералов. Слушай, я могу батл крузеров, я могу нанимать, так что, конечно, мы пойдем в батлов. Минерал. Блин, минералов ни хрена нету, ребята. Давайте добывайте быстрее. Три монтируй, давай-ка моей Валькирии. Тогда, слушайте, наверное, даже мне не надо вот это улучшение пехоты, да? Нахер на него трачу. Добывайте весь пен. Так, еще давайте нанимаем КСМ-ок побольше. Так, ну у меня дофигища танков, против имею ввиду зергов, например, если стая прибегут, то ну, их будет легко убить. Слушайте, а что у меня вообще в задании стоит, мне интересно, уничтожить команду Сендер -Рейнера. А если его уничтожить зерги, это будет плохо или нет? Мне вот интересно. Так, нанимаем, давайте дальше. Вот он, КСМ. Давай, не дальше. Я не знаю, куда мне вот эти челноки вообще нафиг не нужны. Мне сейчас, на самом деле, скорее всего, надо послать хотя бы одну Валькирию на разведку. Пусть она узнает, где там вражеские войска. И где, кстати, самая важная вторая база, потому что по-любому должна быть вторая база. Но вот, собственно говоря, она и есть. И там, в принципе, не так много войск, я так понимаю. Так, пока что чините дальше. Слушай, ты мне, похоже, сильно мешаешь. Танк. А давайте-ка отлетим вот сюда, куда нибудь Слушаю. Слышу вас хорошо. Что Так, мне нужна, кстати, академия, наверное, или нет. Так, точно. Да, мне нужна академия, потому что, по-моему, дальше там технологии некоторые будут недоступны. Так, кого уничтожить? Так что давайте на нее это строим академию. Плюс, да, у меня же тут нету вижена. Так можно было бы вижен, хотя бы развить. Кого вот. Так, нет, это уже починено. Вот давайте вот это. Ремонтируй. Всегда рада помочь. Отлично. Угу. Блин, вот только сам себя не закрой, пожалуйста. Потому что я знаю, вы любите закрывать сами себя. Не, конечно, по факту это я закрываю, но, блин. Я же его не заставлял себя там вот именно в этом месте да, останавливаться. Так, ставим давайте к лабораторию еще. Для батлов, конечно. Так, а теперь можем станцию слежения установить. Ставим. Плюс еще к дальности стрельбы. Дальности стрельбы нашим этим марикам. Хотя, знаете, наверное, попозже это лучше сделать. Нам сейчас вообще нужна диспетчерская вышка и арсенал нужны. Нам нужны валькири, потому что там было... Ну, как, может быть и не сильно много, но там были... Ой, эти перехватчики, да, фотосовские? Давайте заодно возьму танки. Сейчас посмотрим, что там именно. Тут, короче, очень мало войск, задайте надо нападать координаты. скорее. я Высаживайся. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй. Вот кого стреляли, ё-моё. Да, кадры, ребята, конечно. Так, мне нужны марики срочно. Кто Жду Прием, штаб. Слышу вас хорошо. Да. Хорошо, не погасили, конечно, мои танки. Слушайте, а там же можно Прием, даже штаб. пройти, да. Даже не обязательно мне Прием, именно штаб. вот так вот идти снизу вверх. Что это там мучилось? Да У них на О, блин, мне почему-то показалось что на Ю. Это именно раскладка. Радостью, Немедленно. Что приказание? Спереди, спереди. Готова оказать помощь. Вызывали? Все, ломайте эту хрень, наконец. О, oh, щит. Fucking щит. Жесть. Ч ⁇ это опять за анархия началась, ⁇ -мо ⁇ Убейте вот этого мудака, который там стоит. Дерьмо. Дерьмо. Это как-то да, мне не сильно понравилось то, что произошло. Произошла какая-то херота полнейшая. Можно это так назвать. Там откуда-то приближались зерглинги, мне вообще интересно, они откуда пришли. Так, ну для того, чтобы это узнать, можно использовать просветочку. А, ну понятно все, откуда они пришли. Тут прям такая мощная база, я смотрю, зергов. Так, да, давай-ка ставь пока ЦЦ. КЦ точнее. Ставь КЦ, и мы тебя защитим тут, постараемся чем-нибудь оборонять, Потому что пока это мне не очень хорошо удается. Достаточно минералов. Так, а что с минералами у нас? Давайте добывайте больше, я так понимаю, у меня просто там мало рабочих на добыче. Работа Недостаточно минералов. Командир. ГСМ, ГСМ. Сука, сраные. Слышу вас хорошо. Недостаточно минералов. Что приказывается, Гэн? Недостаточно минералов. Так, Эп. Вышло Веспен у нас более чем достаточно. он сейчас весь вообще нафиг не нужен. Ну, временно, конечно, потому что сейчас у меня пока нет батлокрузеров, мне не нужны... Недостаточно минералов. Мне нужен Веспен. Нет, штаб спецоперации, мне нужен физического борту. Так, все, все как уничтожили. Бываете. Готов к работе. Вас понял. завершена. Готов. Угу. Все, можем баклов нанимать. Стоит очень дорого. 400 аж минералов. Готов к работе. Пока что для нас это неподъемная, конечно, сумма. Так. Надо сейчас вот эту главную так. вторую разработку мне увеличить. Давайте узнаем, что тут еще у нас. Мне вот очень интересно узнать. Каковы там готов, позиции хорошо, противника. Хорошо. Кого уничтожить? Может, тут Я есть вот. тоже минералы где-то. Халявные. Ахтунг. Так, нет, тут такая халявная... Готов, халявная смерть для моей Валькири, по-моему, будет. Ну, там явно есть база, конечно, зергов. Можно было бы ее... Вот она, кстати, Шало... не вылетает. Можно было бы ее оккупировать, но для этого надо опять-таки войск послать вот так. Конечно. Радость моя. Так, радость моя. давай крыльевая оттуда. Да я кого-нибудь пристрелю. ваши войска атакуют. мать там еще какие-то. Слушайте, а тут у них еще, походу, одно месторождение халявное. Так. Начинаем батлов, короче, нанимать. Ваши войска атакованы. Так, еще давайте-ка места эти месторождения. Хранилище поставлю еще. Тут места Обступайте. как раз очень много. КСМ готов, Куда Слышу вас угу. Вызывали? КСМ готов, Ставьте Работа еще Перемонтируйте. Так, еще как надо выходит? один Старпорт установить что что Давайте, давайте, гэ? давайте, добывайте Синал еще надо Хорошо. поставить. Что так и все, по-моему, пока Ладно. больше мне ничего не нужно. Кроме еще хранилище, может быть. Готов так, отлично, один крейсер у нас есть. Правда, минералов, да, сейчас много потратил на изучение различные, на строительство. Ну сейчас у меня будет, в принципе, достаточно да, же минералов. Так, давайте еще один а, Еще одну станцию слежения поставим Так, ага, диспетчерский пункт Работа И еще один баттл кузов. Так, э -э так, иди добывай а, а, Вы тоже, ребятишки, добывайте Ну, одного, правда, оставлю Так, правда, нахрена я арсенал ставил? Я, видимо, ошибся просто, да Работа Мисклик прошел у меня Пристройка завершена. Пристройка завершена. Так, ну и все Опа, вот это мне вообще не нравится. Супер, минус танк. И сейчас еще один минус танк, ага. Два танка уничтожил. Вот с чего. Так, запасы энергии у Корсаров. Подожди, у кого у Корсаров? А, у крейсеров, мне что-то показалось, у корсеров. Так, давайте, да, еще один батл-крузер сюда. Дроехо, будем пристрелить. Коматировал. Готов к работе. Что приказываете, Кэп? Да, так, Кэп. Так, ну давайте тут еще ты да, тогда хранилище. Веду прием на всех частотах. Так, ты у нас починился. Давай-ка сюда. Ах, крейсер готов бой. Угу. Отлично. Крейсера уже на полный поток пошли у нас. Готов к работе. Работа выполнена. Так, так, ну хранилища у меня уже очень много. Конечно, но. Вы Все равно для батл крузеров будет этого явно недостаточно. Чего это у них за войско? У них состав войск, в основном, кстати, воздушный. Но для баттлокрузеров это Больша неплохо. Войска, да. Откуда он взялся вообще? Я что-то даже не понял. На связи. Так. Следование завершено, он не Работа здесь, выбрана. да? Крейсер готов к бою. Надо несколько танков нанести. Хотя одного достаточно будет. Не, у них тут только один газ есть, кстати. Что-то довольно странно. Я что-то не поймал. Зачем вам один газ только? Так, ну тут зерги часто живут. Работа Добрый день, командир. Так, три батала у меня Задай есть уже. Сейчас еще и улучшение первое появится. Первые гряды. Так, и слушайте, явно газка у меня недостаточно, Надо, чтобы больше добывало газок Рабочих. Давайте всех на газок. Всех на газоват. Это что такое? Улучшение завершено. Так. Угу. И давайте вот это сейчас. Недостаточно веспена. Ну да, надо сейчас много очень веспена для улучшения. Причем у меня одна даже, один старпорт не производит сейчас батл пузырь. Все равно у меня веспена недостаточно. На всех не, на четырех батлов, конечно, Веду здесь будет совершенно недостаточно. Частотах. Так что надо ждать, пока мы еще сможем нанять. Блин, я вот просто лоханулся, то, что не стал добывать сразу весь пен. Можно, в принципе, попробовать вот эту базу оккупировать. Я думаю, это вариант вполне играбельный. Давайте-ка попробуем это сделать, тем более, что у нас тут уже 4 батла есть. Сейчас еще и пятый появится. Недостаточно Давайте, пятером летите туда и уничтожайте эту базу. Принимаю сообщения. Следую в целом. Ваши войска атакованы. Так, а да, Принимаю сообщение. Будет сделано. Экипаж на связи. Добрый день, товарищ. Нормально. хочу я все равно сейчас нам тут не выжить Да, отходим не Задай Оу, щит Нифига их там Так, отходите, отходите, отходите. Экипаж на связи. Да, хорошо они размансили, конечно. Да... да. Что-то как-то не ахти пошло Выход, все. Ваши да, И сука, вы откуда вы беретесь? Что, в цели. Так -э. что, они туда все войска, да, сослали, я так понял? Ну да, вот если бы не вот эта армия, я бы вполне этот газ захватил бы в легкую. Но я уже, по сути, его захватил на тот момент, на тот момент когда вы они напали. Просто вот это вот массовое прямо вот нападение войск. Так, продолжаем наши эпичнейшие приключения. Кошак упал. Не бойтесь. Тут всего лишь навсего кошак упал. С подоконника. Так, надо починить бункеры. Потому что бункер, я смотрю, поплохело после того, как их атаковали. Нанимаем еще батлов. Сразу же в очередь их. Хотя нет. В очередь их не надо ставить. Хотя... Да, мне хватает прекрасных ресурсов. Так, надо, надо... Блин, нет. Нам надо еще Мариков. День, Экипаж на связи. Ну, тут Комиссар еще он сообщение. да откуда же вы беретесь да а Окаянные. так опять я смотрю атаковали зерги но ничего у них не вышло Так. Давайте увеличим стрельбу все-таки. войск. Веду прием на всех Угу. Вас... Сука, вот эта вот хрень, который кидает вот их э, королевы, Они меня очень бесят. Надо попробовать все-таки верхнюю базу за захватить, уничтожить этих э, зергов. Плюс забрать их, их минералы, потому что, ну, реально, вот эта жесть, она меня уже бесит. Там вроде как армия-то и не такая большая. Можно батлами спокойно туда залететь и всех их разбить. Просто жестко их уничтожить. Так, нет, слушай. А, надо, знаешь, что сделать нам. Надо поставить сюда. Получается вот это, плюс еще вызовем, давайте-ка, несколько танков. Улучшение завершено. Будет сделано. Задай курс. Не торопись. Она сейчас добьет их просто ракеты. А, слушайте, а там, по-моему, минералы есть. Или мне Следую кажется? По-моему, и вправду тут есть ми минералы. Здесь да, есть, есть минеральная рядом. линия. Причем О, это чисто вторая третья база, сделала. блин. Уже готовая была тут. Оказывается, все это время. Блин, давайте тогда поставим -то скорее эту базу. А, правда, батлов надо как-то распределить. Так. сообщение. Танк на марше! Батлы летите туда, короче. Мы сейчас еще нанимаем дополнительно батлов. Так, мне Будь нужно еще город. причем дополнить Будь на хранилище. Будь И да, давайте добавим энергии нашим э, крейсерам. Батлкрузерам. Экипаж на связи. Ну, теперь-то должно этого хватать, наверное, для того, чтобы можно было разбить противника. Я не знаю, если этого будет не хватать, но это жесть какая-то получается. Получение завершено. Получение завершено. Так, куда вы полетели, ребята? Куда? Всех Стоять. День, день, Блин, у нас тут база такую... Да, отлично, ребята. Следую цели. Будет сделано. Задай курс. Работа Иду вывода. прием на всех частотах. Слышу вас хорошо. Что приказа, секрет? Так, мне главное здесь добывать вообще весь пен. Честно хорошо. говоря, минералы вот в данный... день, на данной базе практически не нужны. Кризистор Сука, готов. опять они взяли, инфицировали Кризистор мой Бункер. Вот не как торопись. можно инфицировать бункеры? Не понимаю вот этого. Это просто Следующий бред какой-то собачий, если так подумать. Давайте, короче, зергов сейчас превратим Принимаю фарс. Идем в атаку. Что на... там произошло? В атаку. флоту Флот ЗД в атаку. Уничтожить этих ублюдков. Да, по-моему, коричневый только меня и атаковал. Даже вроде как протасов и не пробовал атаковать. Так что от него толку ноль уничтожить этого коричневого мудива. Так, теперь можно послать туда рабочего, в принципе. КСМ. Хотя, знаете, уже, наверное, даже бессмысленно мне вот эту базу захватывать. Потому что у меня и так минералов всего дофигища. Не, конечно, я не исключаю, что я, возможно, зафейлю и потеряю много батл-крузеров, но это маловероятно. Потому что у меня целая куча минералов всего, и плюс батлы у меня очень мощные, уже по три гривен. Не знаю, чтобы уничтожить сейчас батл-крузеры, надо очень сильно постараться. Так, давайте-ка ремонтируйте. Плюс можно было бы... Хотя нужно ли... Ну, можно танки понанимать, наверное. Хотя лучше, наверное, даже батлы еще дополнительно построить. Как про запасы, боевая башни. мощь дополнительная будет. Цель. Готов. будет Добрый день, командир. Так, все батлы остались живы, отлично коричневый то не умер, я что-то не пойму коричневого больше ни черта нет по сути И тут есть какие-то скрытые войска, но это больше. такая хрень это не является же зданием а самое главное, что у него были бы здания но я здания вообще не вижу дальше уже все, протасы идут Готов, так, давайте поставим еще одну турельку Тут тоже ну патурелечки поставим. Кэр. Потому что, я так понимаю, у них воздух сейчас Принимаю будет постоянно сапшир. на меня нападать. Готов к Кстати, да, рабочий там, видимо, у меня подолк, который я послал в ту точку. Минуту, вот, сука. А. Смотрите-ка, они, они уже, по сути, потерпели Веду поражение, но все равно мне мешают. Суки не дети. Что прикажут, эф? Да, эф. Экипаж на связи. Так, у меня было здесь целая куча рабов, куда они подевались. Да, прошу прощения, не рабов, а КСМ. День, куда они подевались? Просто минус все КСМ. Слушай, они зато теперь туда атакуют. Экипаж на связи. Не торопись. Ваши войска атакуют. Нанимайте еще батл Добрый день, командир. Следуй за Атакован. Экипаж на связи. Никогда он снимает. Не торопись. Принимаю сообщение. Экипаж на так, связи. Так, давайте отступайте. У нас там раненых. Да, Задай курс. Не торопись. Раненых у нас целая куча, я смотрю. Будет сделано. Задай курс. Принимаю сообщение. Так. Ты ремонтируй этот, ремонтируй этот, ремонтируй это. Ремонтирует, это, ремонтирует, это ремонтирует. Добрый день, Атаку. Будет сделано. Командир. Ваша Веду прием атакует. на всех частотах. Да, жестко, они долго ремонтируются. Добрый день, командир. Не торопись. Следую к цели. Не торопись. Веду прием на всех частотах. Добрый день, командир! Ммм, сукины дети. Сейчас мне прям всех с нами схемят здесь. Ваши войска атакованы Добрый день, командир Так, батлы, давайте летите туда а Веду прием на всех частотах Экипаж э -э -э. на связи Добрый день, командир Будет сделано Ваши войска атакованы Следую к цели Не торопись Веду прием на всех частотах Принимаю сообщение. прием на всех частотах. Войска, Экипаж на да связи. вы заколебали атаковать, эти нахрен от моих батл-крузеров, сукины дети. Прием на всех частотах. Как они заколебали? Экипаж на связи. Принимаю Вперед, батлы. Батлы. Тащите. Черт, вы твари. Как они смеют против мощи ОЗД вообще выступать? Как они смеют? Смотрите-ка, они все войска послали в атаку. Но это уже поздно. Центр уничтожен, но, судя по всему, Менгск и Рейнер попытаются уйти через врата искривления. Готовьтесь перехватить их корабли, прежде чем… Стойте. Сканеры показывают множество зергов на северо-востоке. Там должен быть Дюран, но, похоже, он увел оттуда свой отряд. Лейтенант Дюран, говорит Стуков, прием! В вашем квадранте замечена огромная стая зергов. Выйдите на связь, черт вас дери! Очень странно, вице-адмирал. На моем радаре нет никаких зергов. Может, у вас оборудование барахлит? Лейтенант, если эти зерги прорвутся, мы не сможем поймать Менгска. Приказываю вам немедленно вернуться на позицию и поддержать моих бойцов. Простите, сэр. Я вас очень плохо слышу. Сигнал пропадает. Я не разобрал, что вы сказали. Попробую выйти на связь позже. Дюран! Капитан, к вашим позициям направляются превосходящие силы зергов. У вас в запасе не более 15 минут. Возвращайтесь на корабли. Сообщите адмиралу Дюгалю, что мне нужно уладить одно личное дело. <звырый> Нихренаж себе! <звырый> Ух, А что делать? Валить, что ли, сюда? Ай, what the fuck? Holy shit! О oh, мой бог, я думаю, что этим батл Ну, хотя, они выживут, наверное, <laughs> некоторое время. Да уж, жестко. Но мы победили, в общем-то, одержали победу. Даже побили немножко зергов. Я смотрю, тут даже были зерги еще какие-то красные, но. Я их даже и не видел, по-моему. А, это, наверное, красные те, которые прилетели, по-моему, были, да? Не, они были фиолетовые. Ну, короче, ладно, хрен его знает. Мы победили. Очень даже Ну, несложная миссия, прямо скажем, была. Опять-таки, батлы просто зарешали всю битву, и мы победили. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайкосы. Подписывайтесь на канал и оставляйте комментарии. С вами был Веном, всем пока, удачи!